Богатый и бедный, 10 отличий мышления. Богатый всегда говорит, я творе своей статьи. у тебя. Богатый и бедный, 10 отличий мышления. Бедный часто говорит, от меня ничего не зависит. Цель работы. Богатый, стать богаче. Бедный, не стать беднее. Позиции. Богатый. Выиграть, бедный, не проигрывать. Жизненные позиции, богатые, рассматривать возможности. Бедный за Бедный зацикленный на проп... Бедный зацикленный на препятствия. Бедный зацикленный на преп препятствия. Х. Бедный зацикленный на препятствиях. При препятствиях. Бедный зациклен на бедный зациклен на прият... При... препятствиях. Бедные зациклены на при... при... Бедные зациклены на, при... зациклен... на препятствие. Бедные зациклены на препятствие. Бедные зациклены на препятствие. Отношение к богатству Богатые восхищаются состоятельными и богатыми людьми. Бедные возмущаются богатством и успехом. Отношение к проблемам. Богатые всегда свыше свои проблемы. Бедные преувеличивают свои проблемы. Предпрочита предпочитают. Препрочитают. Предпочитают получать деньги. Богатые за результаты своего труда. <пух> богатые за при богатые за преп... богатые за результаты своего труда. Бедные за отработанное время. Богатые за.. Богатые за результаты своего труда. Бедные за отработанное время. Когда нужно сделать выбор, богатые препрочит... предпочитают. Когда нужно сделать выбор, богатые предпочитают. Предпочитывают и тот, и другое. Бедные выбирают ли... или тот, или другое. Риска Богатые действуют без опаски. Бедные Скованный страх. Обучение. Богатые каждую минуту своей жизни учатся и растут. Бедные считают, что знают достаточно.